Как сделать, чтобы ваша семья развивалась вместе с вами? Привет, дорогие друзья! С вами на связи Александр Андреянов, и этим видео я расскажу, как же влиять на свое окружение, как же сделать так, чтобы ваши близкие – жена или муж – развивались вместе с вами, и чтобы вам было интересно в отношениях. Ну, начнем с того, что не надо никого никуда тащить, не надо ни на кого влиять специально. Через собственный пример, через собственное развитие, через изменения и наработку собственных навыков вы показываете своему близкому человеку, что эта система или это направление работает. Близкие люди – это тот круг людей, которые самыми последними начинают развиваться, самые последние они начинают слушать вас. Сначала начинают слушать дальний круг, как, ни, как, как бы ни казалось это странным, потом ближний круг, и потом только ваши самые близкие. То есть, если ваша мама, ваши дети, ваш там, муж начали развиваться, значит, знаете, вы уже прошли ту точку невозврата, которую мы так все хотим ну, быстренько наработать. Так вот, что же нужно сделать в паре в отношениях, чтобы ваш муж, или ваша жена, или ваши дети развивались вместе с вами? Мне лично помогает построение и создание новых совместных целей. То есть, мы садимся с супругой, с моей Татьяной. И прописываем цели на 2018 год, а также мы постоянно размышляем о том, где бы мы хотели через 5, 10, 15 лет ну, оказаться. То есть, совместные цели, они очень объединяют. И вот сегодня у меня буквально написала женщина, что она живет в Санкт-Петербурге, что они с мужем переехали с Украины, и она целыми днями сидит дома, у нее нет ни бабушек, близких нет, а он работает на работе. И у них есть вза взаимонепонимание взаимо о том, как же двигаться дальше. Она хочет на Украину, а он говорит, что все деньги в Санкт-Петербурге. Что бы я порекомендовал? Ну, во-первых, сесть и договориться, и поговорить. Вот. Если мужчина говорит «нет», значит, вы выбрали этого мужчину, следуйте за ним. Но вообще, адекватные мужчины они всегда выслушают своих жен, потому что жены часто бывают мудрее, чем мужчины. Поэтому нужно договариваться, нужно искать общие совместные цели и видеть, куда вас приведет ваша совместная жизнь через 5, 10, 15 лет. Итак, подкидывайте какие-нибудь интересные фильмы, например, «Мирный воин» посмотрите вместе, подкидывайте какие-нибудь интересные книги, иногда включайте какие-то вебинары. В общем, развивайтесь сами, но никого никуда не тащите. Не надо никого насильно. Меняйтесь сами – ваше окружение изменится вслед за вами. С вами был Александр Андреянов. Под этим видео есть моя книга, есть бесплатные тренинги. Пройдите обязательно программу «Первый шаг», приходите в основу жизни. Будьте счастливы, создайте себя. Пока-пока.